Привет, любители психологии! Добро пожаловать в новое видео! Нравлюсь ли я ему? Или я просто слишком много думаю? Может быть я совершенно неправильно истолковываю знаки? И он думает обо мне не более чем как о друге? И что если признание разрушит нашу дружбу? Вам знакомы эти вопросы? Если это так, то вы слишком хорошо знаете, как трудно бывает понять, нравитесь ли вы кому-то в ответ. Таким образом, с учетом сказанного, пусть то коллега, одноклассник или друг. Эти 8 очевидных признаков того, что вы нравитесь своей пассией, несомненно помогут вам разобраться во всем. Во-первых, они отвечают на сообщение мгновенно. Когда вы отправляете им сообщение, сколько времени требуется, чтобы получить ответ? Когда вы кому-то нравитесь, они будут с нетерпением ждать общения с вами. Поэтому, когда появится уведомление от вас, они не смогут удержаться от улыбки и приготовятся придумать идеальный ответ – с другой стороны, если они ждут несколько часов, прежде чем приступить к чтению вашего сообщения, вы можете им не нравиться. Они могут быть больше озабочены тем, чтобы выглядеть круто, вместо того, чтобы искренне разговаривать с вами. Если это описывает вашу влюбленность, подумайте о том, чтобы переосмыслить, стоят ли они потраченного времени и энергии. В конце концов, каждый заслуживает того, кто ставит его во главу угла. Во-вторых, они используют ваши посты в социальных сетях, чтобы начать разговор. Когда вы публикуете что-то на своей страничке, они переходят в комментарии и начинают говорить с вами об этом. Это огромный признак того, что вы ему нравитесь. Они ищут любую возможность начать разговор. Итак, будь то пост в истории, пост в ленте или пост общего друга, если вы там, они напишут вам об этом. Он может задавать вам вопросы, на которые вы, возможно, знаете ответ по работе или учебе, чтобы просто начать разговор. Захватывающую стадию флирта в отношениях может перенести в онлайн-общение. В третьих, они думают о том, чем можно заняться вместе в интернете. Тебе не кажется, что ты ничего не можешь сделать, кроме как сидеть дома. Это может быть крайне неприятно, но на самом деле есть много онлайн вещей, которые вы можете сделать с другими. Когда вы кому-то действительно нравитесь, он захочет проводить с вами больше времени, поэтому может начать мозговой штурм некоторых веселых онлайн игр и занятий, которые можно провести вместе. Например, играть онлайн карточные игры или видеоигры вместе. Это отличное занятие, это развлекательно и безопасно. Вы двое пробовали играть во что-нибудь вместе онлайн? Если это так, то есть большая вероятность, что они действительно ценят проведенное с вами время и что эти чувства взаимны. Четвертый признак: они хотят позвонить. Все ваши взаимодействия в онлайн – это только переписка или вы еще и созваниваетесь, хотя это и не так интимно, как разговор лицом к лицу. Звонки по-прежнему обеспечивают взаимодействие и реакцию в режиме реального времени. Время от времени текстовые сообщения могут становиться утомительными. Проще говоря, этого не всегда достаточно, когда речь заходит о людях, которые вам действительно не безразличны, и с которыми вам нравится общаться. Так что если ваша пассия тоже хочет позвонить, это хороший знак, что они жаждут большего общения и вы нравитесь им. Номер пять. Когда они звонят по видеосвязи, они стараются выглядеть лучше. Вы бое, планируете позвонить в определенное время? Если да, то как они выглядят, когда вы звоните? Хотя вы физически не выходите на улицу, тот же принцип желания выглядеть привлекательно для того, кто вам нравится. Применим их виртуальным взаимодействием. Когда ты влюбишься в кого-то, ты захочешь выглядеть как можно лучше. Начиная с укладки волос и заканчивая уборкой своей комнаты. С другой стороны, если они рассматривают вас больше как друга или родного брата или сестру, они могут меньше заботиться о том, чтобы выглядеть привлекательно рядом с вами. Итак, в следующий раз, когда вы будете общаться по видеосвязи, постарайтесь обратить внимание на то, как они выглядят, так как это может многое сказать о том, кем они вас видят. Номер шесть. Они рассказывают тебе все. Вы единственные, кто знает об их неловких детских историях. Как насчет того неловкого секрета, который они хранили все эти годы? Если вы кому-то действительно нравитесь, скорее всего, он будет доверять вам. И они будут более уязвимы, чем обычно. И эта уязвимость также углубляет вашу связь, которая так важна в любых долгосрочных отношениях. Вы двое не спите всю ночь, звоните, и разговариваете о чем угодно? Если это так, то скорее всего, вы им действительно нравитесь. Номер 7. Они подхватывают ваши фирменные фразочки. У тебя есть какие-нибудь забавные привычки переписываться? Если да, прокомментируйте их ниже. Когда вы много разговариваете с кем-то лично или онлайн, вы как подсознательно и сознательно подхватываете речевые привычки друг друга, что рассматривает это как признак близости и совместимости, потому что это формирует эмпатию, которая углубляет ваши узы. Так что если это описывает вас и вашу влюбленность, есть хороший шанс, что вы нравитесь в ответ. И номер восемь. При отправке сообщений они используют смайлики. Посмотрите на последнее сообщение, которое вы получили от них, сколько смайликов они использовали. Хотя это может показаться случайным, но на самом деле есть хорошее объяснение того, почему смайлики могут указывать, нравитесь ли вы кому-то. При отправке текстовых сообщений гораздо сложнее показать такие эмоции, как волнение, нервозность и смущение без выражения лица и языка тела. Поэтому, чтобы лучше передать свои чувства, они будут использовать забавные смайлики, чтобы показать, что общение с вами делает их счастливыми. Они также могут использовать их для обозначения тона, сарказма или шутки, все что угодно, чтобы имитировать выражение лица человека. Итак, как ты думаешь, ты нравишься ему или ей в ответ? Суть в том, что никто не может знать наверняка, взаимно ли эти чувства. Возможно, обе стороны боятся высказаться, поэтому, имея это в виду, не бойтесь оставлять себя на всеобщее ободрение. Не бойтесь рисковать и стремиться к тому, что делает вас счастливыми. Какие признаки проявляет тот, кто вам нравится? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями, которые также могут найти в нем пользу. И не забудьте подписаться и нажать кнопку колокольчика. Спасибо, что посмотрели. И увидимся в следующий раз.